так давайте всем привет с вами макс риск Третья серия по как создать канал по игре зуба зуба первый ролик я уже записал как вы знаете теперь смотрим аналитику ну, Да, мы уже смотрели с вами в общем я еще один ролик записал э, как мы видим вообще не классный ничего. ну и ладно нажимаем добавить видео я уже приготовил одно видеоролик мы скажите как я это сделал потом покажу как я зашел в к студию так Добавьте сразу несколько файлов. Теперь вы можете загружать 15 видео в один раз. Хорошо, хорошо. Нажимаем на мой канал. На да, СК функция. Вот, значит, вот вот вас вот, подписки. О, кстати, нажимаем на настройки вид канала. Также можно добавить оформление канала. Давайте вместе с вами добавим. Так, значит, давайте нажмем. Так, выбираем свою папку. У меня вот, кстати, это очень прикольно. Но лучше возьму один смотрим или нет или перебор ну хай будет также можно включить авто декорацию если вы такую шапку не можете сделать то можете в интернете поискать м -м, примера и из нее сделать еще прикольный очень довольно ролик давайте заново сначала вот для подписчиков чтобы они заходили и смотрели вас ролик ваш Выберите ролик или плейлист, который хотите посвящить, посвящить, или типа, как тут сказано, посвятить зрителям. Так запись идет очень хорошо. Примечание во время прямой трансляции редактировать контент останавливаться не будет. То есть, когда будет запускать трансляцию, то трансляции здесь дней нельзя запускать. Это очень, конечно, жалко. Но на и так будет запускаться. Все, окей. Запускайте трансляцию, да. Так, так, мы ее добавили. Нажимаем ⁇ Готово ⁇ Но есть такая функция для новых зрителей. То есть вам будет еще приплываться еще один просмотр, кто на пока заходит и на телефон. Нажимаем ⁇ Трейлик канала ⁇ Привлеките. Э, привлеките. Или вклейте. Привлеките потенциальным подписчикам на свой канал. А, привлеките пучкой свой канал канала. хорошо расскажите о своем пользовате о, с... о своих видео пользователям зрителям которые еще не подписан ваш канал ага. -у -у -у... те логически логичный ролик должен быть не длиннее одной минуты знакомы с нашими рекомендациям создания таких роликов рекомендации что изучать нужно ну может конечно изучить так youtube Admi скрынтор админ ага, это помощь для ютуберов окей поки можно тут изучать не с вами скоро время будем изучать почему бы не нажимаем добавить самый новый самый популярный все в этом духе о трейлер это первое видео которого да первое вот которое просматривается новым посетителем канала лучшая подборка который ролик который хочет описание ваш канал и может заинтересовать специальных подписчиков интересно классно. все можете заходить сюда хоп ролик вообще рубрика нравится лайкос like там конечно не знаю и замечаю аналитику пока что я не записываю не вылажу но в скором рением выложу и посмотрю аналитику продолжать или нет или по плану. в общем заходим нам да? так я загрузил ем так и бенники кто из вас это вообще я не знаю сейчас буду тестировать что то эту перепутал. А, все, все. Это запись, это запись сейчас. Это вот грузится ролик. Вообще, да, грузится, открываем новый и вписан потому что это уже популярный заброс. Так, ролик о том, как геймплей. Геймплей. На фазе. Или есть такой ролик на фазе. Геймплей на фазе. Давайте посмотрим. Да, все-таки есть. Я не на фазе 5 месяцев назад. Я не на фазе, на фазе. Э, да, лучше, чтобы стать другое. Так, придумай, что другое, значит. хотя подумать. Я не планирую на фазе, провал. Как набрать кубки на фазе? А ну-ка. Э, как набрать кубки на фазе? Опа-на, есть запрос запрос Зуба. Зуба. А, Кушка. Так, а как. Как играть за зубу. 108 просмотров. 6 месяцев. Мне даже больше на каком-то канале. Но это для начала нормальный канал. Фаза индустрии кубков. Вообще, как набрать куки на фазе? Опа, она. Плейлист. Плейлист. то из Исполсим макс. Риск. приятия Обновление вчера. Так, значит. Как набрать куки на фазе зубам? еще кома зуба чтобы прям по поиск все отредактировано он так тоже нужно сделать, кстати у кого есть свой канал можете э, продемонстрировать, чтобы мы ваш канал там немножко там настроили для ролика кому-то не сложно то лично сообщение я бы не против ваш аккаунта что сделать подобавлять в общем копируем это все дело так, привет привет как набрать кубки на фазе так видео не для детей плейлисты вот жалко что не наполнял мой первый видеоролик добавляем. так как набрать куки на фазе зуба зуба копируем все, почему бы нет а 2020 2020 почему бы нет так вот опа так это можно так сделать так нажимаем другие параметры также копируем опаном зуба ладно зубам как набрать кубки на фазе, вот это просто очень классно. Сильно наоборот еще, <laughs> это еще будет лучше, радиком поставим и таре поставим, все и плюс еще там два очка к поиску, потом посмотрим поиск с помощью крутого режима, там покажу, вам. вот так вот. Зуба, как набрать кубки на фазе и еще раз нужно. 2020. Вот так вот. Также можно в описании написать. Суть роликом. Напишем. Суть. Так правильно. Вот так вот. Вот так вот. Суть ролика. Также двух и тотя, чтобы Витип не знал, что это значит к поиску это значит просто так сказано было а то в поиску поиску это перепутать можно так все вроде бы 3 нормально или нет так язык видео вроде бы там никакой язык нет так что вера нет так вот игры блин игры это что прям еще дополнение были просмотры очки так игра зуба на битва живот вот так вот плюс еще пять очков да очки очки очень классно так вот давайте <смех> почему бы нет хайпануть макс риск макс риск зубом как <смех> создать посмотрим канал по сайт канал зуба как сайт канал копируем это все дело почему бы нет и плюс напишем еще где-то тут что было еще дополнительно? из еще один очко здесь. И, и вот так. Все. А, 1020 можно поставить. 2020. Копируем. Опа. 4TEGA. Опа. Ну. Как вам такое? Потом нужно скачать одну программку. Потом я вам покажу. Но ну, в том случае, если будет актив, посмотрим. Если нет, то нет, так нет. Так, окей, время уже поджимает, ну, ну ладненько, так нажимаем вроде бы дальше, вроде бы все тут добавим может, конечно, еще один плейлист? Вот такой еще плейлист, там, зима, зима. а кстати, тут еще не написано кое что, дополнение, дополнение, это самое хорошо, блин, ошибки, ну но... давайте, как он такой, такая идея ролика, вы на канале, ну риск, старт без колокончика, посмотрим ваш актив нравится или нет так вот ну точнее лайки а то если будет просмотр набирать два, два человека будет лайка то это мало конечно но если по фану то да можно кто там любит это все смотреть так вот или я люблю это все смотреть только ко мне это все дело все вроде все настроят только вот тут нельзя можно с кем-то переписаться в дискорде там кому-то не жалко напишите комментариях как ним связаться что прям подтвердить там телефон и все и там код придет и все потом с помощью этого кстати подтвердить наличные сообщение. потом посмотрю как подтвердить так значит дополнение уже нажимаю в подсказках и конечно ставка можно валять ссылки на сайты и похоже а также призвать к действию призвение призвать к действию. так это за кого вот, ссылки только да, к тому как у вас на канал как на ваш канал на 2 10 подписчиков так, нажимаем подписаться. Размыто. Так, добавляем где-то здесь. Кстати, тут есть обложки, Тут лучше так вот. Опана, опана. Так, плейлист заваряют. Давай. Окей, добавим плейлист Вот. Все. вот так. так, подсказки. Не, ну можно подсказку добавить. Так, к этому до варианта долагает. Так, нажимаем здесь. Чем бы и нет. К концу ролика. Или начало ролика. Да, сначала, сначала ролика, чтобы они знали, что. Вот так все это происходили. Кто не знает, то прийти в творческой студию. Конечно, можно выйти, там она сохраняется, очень удобно. Раньше она не сохраняется, потом делаем открытый доступ. Все, опубликуем. Опубликуем. Давай. Потом. Копируем, почему бы нет. Потом. Нажимаем блогер. Сайт. Потом. Конечно, вне просмотров, но можно что написать, чтобы было поиск больше. Почему бы нет? Копируем это все дело и добавляем. Все. Так вот. Посмотрим влог. Давайте, все-таки судья ролика в этом. Вот мой влог такой себе, да, знаю, ничего тут нету, прикольно. В общем, еще, еще, еще страницы Что бы ни. Так вот. Что а, угу. вот, он Facebook точно, пропустил его. Да. Так, создать бренд для канала. Не, это а другая тема. Начинающий, начинающих еще тут нету, так давайте Так, давай кубки и там двух уточек все публикуем и вот так вот все радио так также можно зайти на свой канал также можно а, подписаться да я же так подписан Нажимаю настройку вид канала можно подписчикам там когда они заходят на телефончик отображается ролик какой они поставят авторы один подписчик это я подписан не подписывайтесь давайте так значит все вроде бы также, также можно скопировать все это дело давайте вам копируем копируем нажимаем на ссылку там бам, лайк кстати можно посмотреть что было время просмотра больше едем самые рекомендации поиск отображался это конечно повторно накрутка ну не жалко не жалко так что давайте-ка хай смотрится немножко имплой на фазе ну что ж, на пора заканчивать. Всем спасибо вопрос на бумакс риск. Продолжение будет в том случае, если наберется много на лайков. Давайте, лайк продвигает. Как создать канал по игре зуба? Кстати, да, можно ж в поисках так вести Давайте прям введем, нажимаем, значит сюда вот еще дополнительная функция. Кто смотрел нажимаем, режим, их на их Так да. и теперь пишем. Тут вообще ничего не видно. Пишем, как Создать канал по игре зубам. И смотрим. Наш канал. Также ролики чужие. Так, дай-ка наш канал. Хорошо. Также, что мы тут видим? Жерненький. Игру зуба. Видите, жирненький. Если мы добавим еще зубы, то будет еще довольно поиск. Мы ставим это здесь. Или даже немножко бал Это повыше, потом бам. Да, вот так это работает, так вот так и это все копируем всем делать. Сейчас буду добавлять, смотрите, подписаться, блин, накрутка такая. Ладно, что не надо. Так, настройка вид канала, так, описание. Описание нужно тоже написать, чтобы было больше поиск Так вот, так вот, напишем кому. Сейчас вам покажу еще один гайд, давайте бам. Тысячи двадцать, блин, тысячи а сколько цифр все давайте теперь еще раз пробуем так все думаю будет окей странно я хотел закончить ну ладно сейчас кончу как создать Давай. Давай. канал по игре зуба опа она а еще не обновилась так давайте попробуем должно уже обновиться вообще когда то обновится вот сначала мы здесь, да, потом бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, очки набираем, очки набираем и 10 раунд, И будем только тут тут топчик. Как это понять? Так, макс риск. Ну, ладно. Вот. Сотый ранг. бам бам, бам 108 видео. Нужно поставить ролики очень много. Так, подписки на мой YouTube канал, а также набирать баллы. Также идем канал Риск Старт. Зуба-зуба. что как-то не хочет. Кстати, как вам такая вот плейлиста животных, также вот этот интересные истории китайского Браво Старс Макс Риск, можно написать и найти найдем вместе с вами Инна. давайте почему бы нет ну блин что закончил, ладно, всем удачи, всем пока